Пресс-конференция на тему первого всеукраинского фото-видеоконкурса «Философия сердца, что формирует жизнь», посвященному волонтерскому движению в Украине. Главная его цель – показать общественности, значимость волонтерского движения. Победители смогут принять участие в зарубежной программе по фото- и видеожурналистике и выиграть профессиональную технику. Спикеры должно быть трое. Остался Юрий Денисов, руководитель проекта. Прошу вас, Юрий, вам слово. Добрый день. Мне сегодня придется отдуваться за всех. поэтому, ну, наверное, расскажу вкратце о самом конкурсе, как он появился. Это инициатива э, фонда USID, <говорить> Союза журналистов, а, журналистов. А это... и Харьковской областной администрации. И тогда фамилия Меочеса свою, скажите вам сейчас. Катя, что я вам новую табличку? Поверните микрофончик. Продолжай. вы тоже микрофончик. Может, еще кто-то хочет. есть место. Еще есть стульки. Слушайте, никого больше. А, да, пожалуйста, послушаем. Да, меня зовут Мария Платонова, я представляю ивент департамент маркетингового бюро монедец. Мы отвечаем в этом проекте за техническую реализацию. А сама инициатива конкурса исходит а, от двух организаций. Это Союз журналистов Украины и это а, наша Харьковская областная администрация и непосредственно департамент, связанный с общественностью. А, они встречаются на ситуацию, которая сейчас существует в волонтерском движении, они увидели, как много людей остались неравнодушными к ситуации, как много людей помогают попавшему в беду и решили за вот тот огромный титанический труд, который сделают волонтеры сейчас, продолжая делать и делать уже достаточно долгое время, сказать им спасибо. И сказать спасибо в форме такого конкурса, на который мы принимаем работы, фото, видео работы, которые раскрывают суть волонтерской деятельности. Ну, я бы сказал, что не просто спасибо, а лично для меня это конкурс, который призван показать тем людям, которые остались в тени волонтерского движения, или, возможно, не совсем точно представляют, что делают эти люди. Показать им, насколько масштабно это явление в Украине, насколько оно уникально в своей масштабности, в своей масштабности на территории Восточной Европы, наверное, даже в мире, да? Наверное, вы все много раз слышали о, о том, какое количество людей участвует в этом движении. А самое главное, что это не просто помощь. Те люди, которые насколько важно это явление, что это не просто помощь разовая, это изменение в голове, изменение сознания, это ответственность за себя и за других, это э, рождение чувства ответственности за других людей, с которыми ты живешь в этой стране, и это очень-очень важно, и это изменение очень важно для нашего общества, поэтому... Мне кажется, как раз вот эта цель конкурса. Показать, что это не просто помощь в трудную минуту, и она вот сейчас есть, а потом как бы Эти люди уже не смогут жить по-другому. Они будут более внимательно относиться к, к окружающим, они более, более ответственно будут относиться к себе и к своим поступкам, и к своей стране в первую очередь. Вот, вот это основная цель конкурса. Более подробно тебе расскажи, да. что, что происходит в время конкурса, такие работы. -конкурс, а, есть плакаты, на которых а, есть ВВ-адрес, на который через несколько дней буквально станет полноценным сайтом. Сейчас там а, размещена временная информация, а, там размещены контакты координаторов конкурса. Там, а, Размещены правила и условия участия, сроки, дедлайны, номинации конкурса, описание, какие работы принимаются и так, далее, и так далее. Со всем этим можно ознакомиться. Есть электронный адрес, на который... Работа уже стартовала. С прошлого понедельника уже организм принимает фотографии, фотографии видео. Поэтому, если есть желание, пожалуйста, уже можно присоединиться. Приглашаем. Работы принимаются на электронный адрес, который указан на сайте. Если можно будет показать адрес. Харт плюс харт. Org. Uh, и все вопросы задаются по телефонам, координаторам конкурса, они тоже там указаны, контактное лицо. В uh. пресс-конференции присоединилась Виктория Анапольская, директор департамента массовой коммуникации ХАГА. Я прошу с Викторией, ребята рассказали о конкурсе, что вы можете добавить как представители. пожалуйста ну, Пожалуйста. Добрый день. Я, к сожалению, не слышала то, что рассказали ребята Могу, о конкурсе, поэтому, может быть, вам придется послушать еще раз. Идея конкурса такова, чтобы вовлечь как можно больше людей в те процессы, которые происходят сейчас. Вы уже слышали, наверное, да, что речь идет о, волонтерстве, о волонтерском движении. Смысл какой? Чем больше нас профессионалов и аматоров, покажут и расскажут об этих людях, тем больше будет и расскажут и покажут, тем больше будет вовлечено как зрителей, так и других людей в этот процесс, и процесс волонтерства и процесс. Помощью, скажем, друг другу, каждому тому человеку, который попал в такую страшную ситуацию, в которой оказалась наша страна. Если мы говорим в целом, а мы говорим о конкретных людях. Год назад, когда в наш, на нашу станцию, на наш вокзал, который потом люди назвали станциях Харьков, хлынул поток переселенцев, буквально в тапочках и в домашних халатах, и э, три девушки, три девушки, э, просто приехали на вокзал помочь и остались там. И остались там ну, надолго. Мы знаем, что это теперь волонтерская станция Харьков. И э, телеканал Симон, э, я тогда была руководителем телеканала Симон, один из первых откликнулся, чтобы показать, сделать сюжеты на эту тему и показать, что нужна помощь, необходима. Никто не ожидал, что огромное количество людей начнет оказывать эту помощь прямо на вокзале. Приедут и останутся там. То же касается и э, других волонтерских движений. Это просто как яркий пример, если мы говорим о, э, людей, которые, о людях, которые, которые вынуждены были покинуть свои места, которые были вынуждены поменять свою жизнь, которых вот так застала, вот так вот переломилась, скажем, судьба. Для того, чтобы можно было... Мы сделали несколько сюжетов, и показалось, что этого мало. Должно быть, больше и больше должны быть вовлечены в этот процесс как профессиональные журналисты, как профессиональные фотографы, так и аматоры. Потому что много было аматорских фотосъемок, видеосъемок. И почему бы не сделать такой конкурс? Ну, конкурс для журналиста — это, наверное, мотивационная такая составляющая для того, чтобы э, поучаствовать там, Благодаря компании, которую мы привлекли, есть хорошие серьезные призы. Для журналистов, мне кажется, это очень хороший мотивационный стимул. И дальше все эти работы, и фотоработы, и видеоработы будут показаны на телеканалах города. Во всех и будет выставка организована, что если говорить о фотоработах. О призах, я не знаю, говорили ли нет. <связь> Еще да, нет. ну да. призы да. Э, не уточнены, но это речь будет... Идет, э, э, потому что у нас, это я вам в загале рассказываю, речь идет о призах, это профессиональная техника и обучающая программа за рубежом. Это то, что сейчас на данный момент какие-то договоренности, договоренности достигнуты. Э, на первом этапе для того, чтобы объединить всех, нужно было создать сайт, который привлечет к себе... Профессионалов и непрофессионалов, которые будут делать, которые уже готовы или у кого есть готовые работы, или те, которые работы могут быть созданы в течение трех-четырех недель, потому что мы работать будем три-четыре. Да, эм, ну, в месяц. Месяц. Если После там может даже чуть работ. больше Создана реализацию этой идеи, реализацию получила несколько месяцев назад. То есть она родилась год назад, но реализацию получила несколько месяцев назад, потому что были достигнуты договоренности с компанией «ЮСИД», которая финансирует это мероприятие. И организацию сайта, и призы, и, и так далее. Поэтому вот сейчас мы уже в активной фазе создания сайта, куда можно будет отправить все свои работы. Сформировано уже профессиональное жюри, будут отобраны эти работы, и, соответственно, по итогу, но ну, работы будут показаны на телеканалах не только призеры. Лучшие работы... Ну, и, вообще да, сюжеты, есть, о сюжеты о конкурсе. Все да. будут по, по, и о конкурсе и сюжеты, которые придут, они будут все показаны под рубрикой этого конкурса. Про итоговую выставку... Да, будет итоговая выставка проведена с... Ну, что касается с, фоторабот. Да, фоторабот с призерами, возможно... Там же будут размещены и работы, которые попадут в так называемый шорт-лист, ну, чтобы, чтобы выставка была более объемной. Да? Там же будет и проведено награждение победителей. Возможно, потом, это мы очень об этом мечтаем, что э, эта выставка э, как-то попутешествует. Нет, мы хотим, конечно, эту да. фото, выставку и сюжет мы хотим показать, безусловно, на телеканалах и в выставочных залах в других регионах. Конечно, мы хотим ее показать. Более того, мы хотим, чтобы в следующем году к нашему конкурсу присо присоединились и другие регионы. То есть, конечно, у нас планы на этот счет большие. Посмотрим. Да фотографирует переселенцев и тема переселенцев или а, волонтеров нет тема более точно, э, более точно. Э, у нас определены да в, э, в, да в... да да есть категории есть категория то есть речь идет о сюжетах связанных с волонтерским движением о том что это кто такой волонтер почему он здесь какая мотивационная его э, составляющая то есть речь идет о том чтобы выявить Показать, продемонстрировать, найти способ, художественный образ, проработать, чтобы зрителю было понятно, почему этот человек сейчас здесь. Не, не, не стоит задача показать, как плохо переселенцу. Стоит задача показать этих героев, людей, которые смогли найти... Я не знаю, каким чудом они находят в себе эти силы, какая у них мотивация, я не знаю, но я их вижу, и, мне кажется, меня это восхищает. И об этих людях должны знать все. Вот что у них внутри, из чего они состоят, как они объединяются в эти группы, как они подменяют собой, вот, самоорганизуются, и как они тянут на своих плечах огромную работу. На чем это основано? Вот об этом идет речь. Если одной фотографии можно будет что-то донести, из, значит, это успех. С сюжетом, конечно, ну, на мой взгляд, я телевизионщик, на мой взгляд, сюжетом проще. Но бывает такой кадр, который передает всю глубину процесса. Не стоит задача показать, как переселенцев встретили, как переселенцев перевезли и, и так далее. Социальное значение этого проекта не в том, чтобы рассказать, сколько, какое количество статистически приехало, сколько устроено, сколько трудоустроено, не об этом речь. Речь идет о том, от, из чего состоит э, э, истинная ценность человека. Вот какая она? Вот показать человека. Я уверена, что не каждый способен. Есть волонтеры, ну, те, кто называют себя волонтерами, которые это делают исключительно с определенной функцией, ну, пиар, не пиар, не будем никого говорить. А есть люди, о которых мы не знаем даже. А они работают, а они делают и не говорят. Вот задача. Показать истинных людей. Спасибо. Номинации будут, вы все на сайте увидите. Есть да. правила, э, правила. правила конкурса, там есть номинации по видео, есть номинации по фотографиям. Но, ну, Собственно, то, что сказала э, Виктория, да, вот этот вот собирательный образ э, волонтеров. что им двигает, э, чего он хочет, э, как, ну просто вот да, вы, наверное, видели, да, фотографии воинов, а то, да, вот по глазам. Понятно, да, здесь то же самое. Волонтерство в Украине – это уникальный процесс. Вот в таком масштабе, в котором он начался, это уникальный процесс. И остаться поза э, этим процессом невозможно. Я просто еще хочу уточнить небольшую техническую деталь, что фотографии мы принимаем не только от волонтеров, совсем не обязательно фотограф должен да. быть волонтером, это может быть случайный свидетель какой-то сцены, которая его тронула, захотел сфотографировать, это могут быть профессиональные фотографы, которые, возможно, выезжают делать репортаж. То есть мы принимаем работы от всех, кто стал свидетелем такого акта. Либо решил стать, взял и поехал категория? просто. Профессионал и аматоры. Все. Вот те, кто профессионалы, это те, кто занимается. И оно будет и разделено. Профессионалы — профессионалы, аматоры — это аматор. Да, да. Есть вопрос. Конкурс предполагает собой жюри. Расскажите, пожалуйста, кто будет жюри, кто судит непосредственно, да? И каким образом вкратце идет эта оценка? То есть если да. красота фотографии, если я профессионал или аматор, понятно, что отличается. — Да, Или как как, идейность, там, ну, каким образом да. они это оценивают? По, по, по каким критериям, да, да, жюри. да. Кто жюри? Кто жюри? Кто жюри? Uh, давайте так. По списочной я сейчас этого не скажу. Мы хотели бы это на сайте, и тогда еще раз может собраться. И если нужна дополнительная информация, я тогда по списочной вам скажу. Это uh, глава uh, журналисты нашей братии Голуб. Это uh, Давайте так, чтобы я сейчас никого не, не забыла, я вам списком все это могу разослать или выставить на сайте. Это ну, люди профессионалы, те, которые профессионально занимались. И... Плюс, ну... плюс еще мы... Да. Да, да, мы, бы еще планируем привлечь в участие жили представителей, да. представителей волонтерских организаций. Да. Но тоже более точный список. Чуть позже. Он формируется. Он формируется. Uh -huh. То есть список формируется. Оценивается, оценивается одна фотография или оценивается серия, Серия до э, трех фотографий, возможно. Mm -hmm. вот. А вообще, как бы одна фотография, но она просто, у нее есть, э, это может быть портрет, э, это может быть э, репортажная фотография, там есть просто категории. Э, вот, это, собственно, по фотографиям, как бы это все. Вот, там вот репортаж и портрет. Mm -hmm. да? э, по видео там... Э, Лидеры, да. аматорские и для профессионалов, они, конечно, отличаются. Mm -hmm. ну, и, и, дизайн, и потом... да. да, да. Чем отличается? Чем отличается? Ну, Просу. в первую очередь, ну, просто это будет заметно по самой фотографии, да, но ну, если там техническое, да, исполнение, но есть эмоциональная нагрузка, и она, ну, идея самой фотографии, да, но нет техники, да, ну, это как бы любитель, но зато это заявка на победу, да. Если э, есть техническое хорошее исполнение и плюс еще и идея, или это пойманный момент какой-то подмечен правильно, то тогда, ну, ну это оценивают... оценивают, оценивают фотографию идея. специалисты, все равно фотографы, и они могут сказать... По количеству в каждой номинации три э, человека. Номинации всего? Э, номинации всего фотографии две, видео uh -huh. три, в каждое фотоконкурсе две номинации. Да, э, да. фотоконкурсе две номинации. Ну, получается, две, две номинации есть профессионалы и любители. То есть, а -а -а. получается, как бы две номинации разделяются. В фотоконкурсе два направления: профессиональная фотография и любительская фотография. Внутри них есть номинации. Да, вот э, да. есть сюжет за портрет сюжет. и за, за, репортаж. за репортаж того получ... а а видео есть э, короткометражный фильм три минуты. Э, три минуты. Э, три минуты. да три минуты есть э, клип это ну фильм он как бы с собой какие-то комментарии да какие-то ну, а клип три это три просто, видео, э, просто видео Клип, нарезка, нарезка, да? да И сюжет. Картометражный да. фильм — это некая история. Да. Клип — это нарезка, какие-то сюжеты. Да, да, да. И репортаж. Клип — это эмоциональная вещь, как правило. Без комментариев. Ну да, она без комментариев. И сюжет. И репортаж, да, сюжет. Да, И она также является собой. Есть профессиональная, есть любительская. Да, конечно. Конечно, да. Готовьте То есть эмоциональная конкурсия может перекрыть техническую? Ну, конечно, потому что важна суть. Очень, а -а -а. потому что да, конкурс задумывается не, не ради э, выявить наибольшее, наиболее высокого уровня профессионалов, скажем, в исполнении той или иной идеи, а конкурс задумывался для того, чтобы донести, выявить, донести, донести эмоциональную составляющую. Поэтому если еще профессиональным качеством наложится еще способность донести, эмоциональную составляющую, идею, вот это будет высшая оценка. То есть, вот. мне кажется, профессионалы все понимают, о чем мы говорим, что такое композиция, что такое ну, с монтаж. Мы все это прекрасно понимаем, и все это, я думаю, будет выдержано в лучшем виде. А вот как это, сложить эти картинки в... Да, это намного в, сложнее задача. эти картинки в идею, как из них вы получить идею, вот это вот уже... Может ли участвовать который э, не связан никак с э, да, да, конечно, безусловно, конечно. Да. Пожилые. Да. Да, да, ну, конечно. Безусловно. Ну, может Вы, быть, он да? ну, конечно, но может быть он шел, и у него этот кадр записывал ну, один случайно получился. Да, Или может да. он специально Или он специально, да, вот, вот захотел, может, взял конечно. и поехал, и провел целый день на, в одной из волонтерских организаций на, на территории там и вот сделал репортаж. Почему бы и нет? Я, я хочу сказать да, о том, что конкурс посвящен волонтерству как явлению. Так, сейчас, ну, так сложилось по ряду событий, что большинство волонтеров задействованы все-таки в помощи переселенцам из зоны АТО, но мы, конечно же, не исключаем тех волонтеров, которые помогают в других сферах, которые помогают детям, которые помогают больным. И с удовольствием тоже принимаем работы, которые освещают и эту деятельность в том числе. Мы не ограничиваемся да, явлением волонтерства только в... Просто в последние э, полтора года событий в нашей стране, это действительно да, да. Вот, это явление. Просто никто, ну, я не знаю, как сказать никто, но ну, просто в, в такое огромное количество, такая масштаб, волна, собственно. масштаб волонтерского движения, конечно... Ну no. well, это Rayon, мир это мир отмечает эти явления. Последний срок Это 12 сейчас у нас... Это 16-е. Сейчас... Октября. 16 ноября. 16-е ноября. Последний срок. И, финал, да? Да. и вы уже объявляете результаты? Да. Там в течение нескольких, нескольких дней будет работать жюри, которое будет, и потом будет объявлен результат. По жюри, это, да, по жюри это очень важно. Мы не хотим, чтобы там были случайные люди, поэтому ну не готовы мы сейчас ответить вам точно по списку и так вопросу жюри. Как только оно будет, как жюри только будет собрано полностью, тогда сразу будет объявлено. Спасибо. Да. Вот такой интересный да. Александр Иванин. Никогда знают, я Хочется немножко узнать, как появилось такое название «Философия сердца»? Название это появилось из философских трудов. Я могу сказать, как у меня появилась. Предложили, я была не против. Да, из, из прощения философских трудов Памфила Юркевича и Григория Сковороды, известных украинских философов, в которых говорится о том, что мы, мы как нация, как народ, мы нашими действиями движет не только разум. А есть еще и душа, есть еще что-то, что мы делаем аффективно, аффективным способом, да, на эмоции, да, по за Поэтому это наша философия сердца, это мы так чувствуем, это мы так Вот, Это, может быть... Найточнее название. Слава Судье, слушай, у меня крутилось все время, спасибо волонтеру, это гораздо лучше. <laughs> я славы И это чувство, что, что формирует жизнь, это также... то, что я чувствую, то я могу кому-то помочь, ты врятувать что есть жизнь. Все, пожалуйста, послушайте. Красиво да. да. заходит обучение. Где? Да. Где? За, за рубежом, но ну, я точно не скажу. Это может быть. Ну, не буду сейчас По хорошо. зарубежным программам. По, да. по, по зарубежным программам. Как только они будут уже сформированы, они сейчас ну, вот какая в процессе. А, ну, так, дай бы в памяти, о чем мы говорили, рассматривали. Ча -ча -ча. Ну, давайте я не буду фантазировать, я сейчас вам скажу очередь, Германия, да? Амблия, ну точно я... Хорошо, мы ждем информацию на сайте, которая да. появилась вы говорите, ну, что вы расскажете о составе жюри на сайте, да. расскажете о призах на о сайте, призах? в, какой? Да. в какой? примерно когда уже вы посмотрите на сайте информации? А, я думаю, что в ближайший день-два, да. То есть в среду уже можно будет посмотреть? Да, да. Для всех, кто желает приедет. Да, также. Сейчас уже, Если вы зайдете по этому адресу, вы уже сможете ознакомиться с правилами конкурса, вы уже можете ознакомиться с той информацией о призах, которые мы уже озвучили, что это будет техника обучения по зарубежным программам, и уже можете отправлять работы на рассмотрение конкурсной комиссии. Вопрос абсолютно... Прагматичный. Есть у нас фильм, 15 минут, он рассматривается? как? Нет, как минимум, насколько... Нет, 3 минуты максимум. Шал, я, я... Мы другой придумаем. Нарежьте. <св> Нарежем. <св> на, <св> <св> <св> а на 5 минут. А, да, <св> <что -то... св> ну, спрашивайте <св> еще. А работы, которые будут присылаться, вот на сайте вывешиваются? Ну, да, это. да. Все, да, раб да, все да. работы, которые присылаются, независимо от, там, получили они гран-при или входят в шорт-лист, они все будут там публиковаться. То есть э -э те, кто заходит на сайт, иметь возможность как-то проявить свое там, желание сказать, мне эта фотография, нравится этот сюжет, да, он может соц... высказаться нет, но он может разместить фотографию в соцсети, ну, запустить ее а презрительских симпатий. Наша у нас да кстати, это хорошее предложение, надо внести, кстати, Хорошее предложение, нам надо обязательно внести у презрительских симпатий и у кого-то чья работа получит больше лайков, ее. Да, надо это внести, подумать. Хорошее предложение, да. Мы еще не Ей, пожалуйста, Все понятно. Спасибо.